Друзья, всем привет! Ну что, давно не виделись, да? Пришла мне вот такая приблуда. Сейчас будем мерить скорость трактора, не выезжая из э, мастерской. Мне очень интересно. И я думаю, заказчику будет тоже интересно скоростные характеристики этого чудо-аппарата. В общем, хорель ставлю двигатель и меряем скорость. Так, ну что, двигатель наживил, ремни свободные еще пока. И осталось его теперь натянуть. Натягивать буду там. так быстрее. Отлично. И затем. Четырех сторон, мужики, затяну так, чтобы не дребезжало ничего. Все запускаем. Итак, как многие уже догадались, да, судя по э, упаковочке, это мужики лазерный. Э, электронный Вот считывает обороты всего что вращается можно посмотреть поэтому сейчас с ним идет вот светоотражающая лента отрезал кусочек наклеил вот спереди на шкив шкив напомню стоит 60 здесь на данный момент внизу 270 звезда 13 зубов, звезда 26 зубов, троечный редуктор, коробка 0,1. И сейчас мы э, узнаем э, минимальные и максимальные обороты движка, замерим обороты колеса и очень легко и просто узнаем скорость э, трактора, не выезжая из вот гаража. Более точную, чем считая вот эти все моменты я кстати как-то считал скорость человеку там погрузчика очень интересную скорость кто не видел ссылочка будет вверху переходите смотрите так видос называется как узнать о скорости мини трактора но там без вот этого прибора все математическим вычислением идет ничего сложного кому интересно смотрите так, ну будет немножко шумновато. В мастерской завел, дверь открыл. Давайте померяю. 1365 оборотов на колосток. Можно потушить пока. Так, смотрим девятьсот так ну снял оттуда наклеечку наклеил вот сбоку на темное на черное 18 2 18 в полной гаске И два оборота. Сейчас надо записать. Так, четвертая передача колостой Шестьдесят 65 оборотов. Четвертая передача в полный газ. 190 оборотов. Все, сейчас посчитаем скорость трактора. 31 января люди на огороде что-то садят. Итак, мужики, посчитал я скорость этого тракторка. Вот не выезжая с бокса. Заняло это у меня. я не знаю, больше с камерой бегал. до да, двигатель дольше ставил, наверное, чем замерить. рассчитать эту скорость. По сути, можно колесо было не снимать. А замерить прям с колесом но ну, он тяжелый чтобы меньше вибраций было я его снимал вот кто не видел как рассчитывается кто не знает как посчитать скорость своего трактора есть видос в начале была подсказка а так заходите на канал и ищите видос он так и называется как рассчитать скорость мини трактора в скобках погрузчика все подробно разжевал Занимает это ну, 5 минут делов, зная все передаточные, редукцию, это, я не знаю, 5 минут делов и больше там рассказывал, и объяснял, и пальцами э, тыкал, да, вот. В общем, что получается, получается минимальная скорость на холостом э, ходу, значит, э, на первой э, передаче 1 км в час, да, кто если будет, вот такая вот прибуда есть, подобная. И при вывешенном колесе, э, одном, обязательно все значения полученные, потом уже в конце, э, делим на два. Потому что, когда вывешено колесо, колесо крутится в два раза быстрее, нежели когда они оба синхронно крутятся. Вот, как-то так. Это тоже надо учитывать. В общем, э, холостой ход. Первая передача 1 км в час. Максимальные обороты первая передача 3,8 км в час. Вот он будет двигаться. Четвертая передача холостой ход 3 км в час. Четвертая передача максимальные обороты 11 км в час. Вот, как-то так получается. Я считаю, нормально, отлично. Всем пока!